Даже в трезвых семьях ребенок начинает интересоваться благодаря вот этим вот вывескам повсеместным, mm -hmm. вот везде пиво, везде алкомаркет, он просто задаст вопрос родителям, что такое пиво, если он этого не знает, если он не видит этого в вашем холодильнике, это хорошо, но он спросит, и что вы ответите на это? Напиток для взрослых, большинство людей скажет сразу идет мотив взросления через mm -hmm. пиво а во-вторых ассоциация с напитком это какао чай сок морс молоко и туда же встраивается еще пиво как что-то питающее нормальное, то есть жидкая еда но для взрослых да еще и для взрослых ну, такой налет элитарности вот я когда стану взрослым или чтобы стать взрослым мне надо будет все просто одно слово один вопрос ребенка и уже ошибочный ответ родители из-за своего непонимания не со зла но не могут донести нормальную информацию а потом еще и в школе нет учителей трезвости потому что что это пока общественная инициатива. Максимум, что могут сейчас дать в официальном образовании по этой теме, это пригласить психолога или там нарколога, он просто будет запугивать. Иногда это даже как реклама выступает на самом деле.